всем привет перед началом видеоролика зайди на дзен и подпишись на канал приятного просмотра днем я маринет обычная девочка живущая самой обычной жизнью но кое-что обо мне не знает никто это моя тайна О. О, сколько время быстрее в школу я уже опаздываю в школу так бежим бежим бежим так закрываем закрываем время 6 утра так бежим капец как красиво здесь так, бежим возле эльфовой башни. Так, быстрее в школу, я уже опаздываю. Так. Да, все, я подарок взял. Так, в школу, в школу. Маринет, как обычно, наверное, опаздывает. Так, быстрее. Заходим. О! Здравствуйте! Я Алле, буду ты сидеть что? у вас на партии. Да, нельзя, парте сидеть. Чё там? У вас сегодня день рождения. Ой, да. Да. поздравляем вас, мадам, все я... держите. Я... я вас нифига не поздравляю, но я вам дарю малинку, чтобы жизнь. Малина. Я а что чё... дарю... а в подарке ничего нет? Я дарю как вам малину, нет? чтобы там вам жизнь малина, и лежала. Лежала. И малину, чтобы жизнь малина не как казалась. Я тебе подарила малину, чтобы тебе жизнь малины не нет? она, наверное, да, это да. у тебя, у вас, наверное, как вот, смотрите, все есть, да. вот, смотрите, а видите? Да. видите? О, суп дорогой. Какой это йогурт, это а -а -а. десерт дорогой а как, а итальяна, итальяна. Да. А где Ничего не знаю, вы урок. сядь. А так, мадами дерева, вообще. Али, не сидишь ли за второй партой? Тут не. Без разницы. Где Маринет? Маринет Дюпенчен. А, эта неудачница все время опаздывает. Булочница. Я так обзываться. А, что хочу это делать? Я сейчас культурная, встань с парк. быстро. О, Маринет. Ой, без синяки под глазами? Маринет и Пенчер. Дулощница, одежда у тебя как будто ты с помойки Вадо, Да хватит, дура, Славки, держите. Вам Я вас, дура, Славки. а это мой подарок. Я, у меня сегодня день рождения. Благо... Маринет, ты тупая. Хватит. Вы компьютер снесли, мадам, Ой, везде. Да, мне как-то. Маринет, у тебя одежда как будто ты на помойке наряжала. У тебя область, Маринет. Ты туп... такая. Туп... Туп... Маринет, ты вообще была шестой Сядьте, тихо, успокойтесь. Мадам, я что-то скупит... сейчас позвоню не твоей маме. Мам. Вот видите, довели, мадам. У меня это м... она, это Дурослав. Я Молчать. На да, подарок. Пусть потом и сделаем подарок. Мадам Медилей вот упали. <связь> <связь> <связь> А, иди, слава, слава, тебя поцелуй. Я, себя, я не буду... какой а! вкус. Моя Иди моя... отсюда! <свист> я тебя вообще поцеловала. Кого моя ничего моя... не целовала? Ты за километр целуешь? Ты вообще что ли? У тебя что, губы как у этого? А, у, как, нет, у я жду. <свист> <Ах, я> Цезарь! <свист> Цезарь! Так, быстрее, сматываемся, сматываемся! Цезарь! Так. Так, занимался, Мне оп! Так. Марина Дюпенчен Закрыла О, привет! Леди Баг! Привет! Марина, не знаю даже... А, да! Сейчас я её... А, а чего у тебя синяки, мы Леди Баг под глазами? Алиэ Цезарь! Тебе кажется, какие сидики? Коночка Алиэ Цезарь, нет. нет. Да. Алиэ Цезарь, Али Али... не я Бошли, не могу. Я! Боже! Это было! Алиэ Цезарь, я такое красивое, только то, что я только что твой хвост видел, ну ладно. Где мой хвост видел? Я вообще на крыше, как ты могла видеть. Какая крыша? Ты только что в это забежал. Кого в Одессе? нет? Я, вообще-то, на крыше. Алло, я на Приходь крыше. Селовавский! Иди нафиг от меня! Это, мне кажется, нужна помощь. Не думаешь? Ты где? Я за тебя, пожалуйста. Ой, боже мой, ты что сделаешь? делаешь? Эй, тупица. Ой, упала. я! я! я! Я не я, я. Я. Я. Я. Я. Ее зачем Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. ха Я. ха Я. Я. Я. Я. Я. А, Крым, боже мой Кот вот, вот, Я поцелов... поцеловал кота вот, тебя поцеловали? Целовашки. Вот, ну Леди Иди ко мне Что тут за речка? Найдите Алью Цезарь Хорошо Где салат? Салат. салат. Цезарь. Ищите салат Цезарь. салат Цезарь. Прием. Аля. Аля, ты где? Я, я спряталась. Сперкуот, нам нужно найти Алья Цезарь. Да. Где же Аляц? И леди же Цезарь? Аля Цезарь Бак. Mm -hmm. Может, Алья Цезарь, Леди Баг. Иди сюда ко мне. Алья Цезарь, Леди Бак, Леди Жук, Леди Жук. А Маш где Жук, она? Ну я куда знаю. Ну зомби-зуб, геопозиция. Зен, л... Так, леди... на крыше. На крыше вышла дома Агрестов. хорошо видно. Я. Yeah. А Леди Баг звонок не отличила. Она... забыла. Какой вкусный йогурт. Так. Иди сюда, Леди Жук. Держи, моя поцелуя. Она сказала, что на греши дома агер. Так чувствую, она где-то здесь. Ага, попалась. Нет, да. ее здесь нет, она нас обманула. Да, нет! Да, а... Пала. Ура, все друг друга! Целовашки! Ты где? Где Леди Баг? Все друг друга любят. Зомби зук, Я... где вы? А она около Возле ресторана, бомжак. Я её парализую. У вас Алло, Той, Целовашки! Давай, давай целовать. Зомби-зу, ну да. а нам, а камни чудес? Ну да. Человашки. мне это не нужно? А, а вот ребушка. Все любят, весь город любит всех. А. Весь город любит, весь город. Ну почему? Че он и зомби-зум, а я ее хочу поймать в защиту. Парсор, я тебя буду. ты где? Выпусти! вы мне все надоели. Это моя зомби Я Что происходит? Мадам. Вести? Держите подарочек. Чуприс... Чуприс... Держи а -а -а -а. подарочек. Больше будешь творить зло, маленькая бабочка. Пора изгнать девочка. Пока, пока. Пока, пока. Пока, пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока.. Пока. Пока.. Пока. Пока. Пока. Пока. Пчела, я сказал, глухоман старая. Уши чинь. А, ты никого не подведовал, ха-ха-ха. Вы не пары! Так, конец связи. Я вас не вижу, мадам, везде вы на небо улетели. Вас забрал Иисус Христос. А где мадам везде? Мадам везде. Ну, она исчезла ее, забрали. <смех> Получи... Мне пора, <смех> у меня таймер. Там нету таймера. <смех> а, все, я пошла с искать. Так, быстрее домой. То уже отец звонил. Да, да, я бегу. Да иду, все. Хорошо. Да, я знаю. Так, сматываемся быстрее. Звонок Адриану. Алло, да? А, да, Адриан. Я это хотела а, сказать. Да, да, да, Короче, я тебя одет, звонка. трансформация. То это так кашляет возле меня. Отец, наверное, в комнате. Отец помирает.